Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала. С вами Иван Намизмат. И сегодня у нас очередная необычная чистка монет. Сегодня мы будем чистить монету с Советского Союза с помощью лимона. Как видите, у нас монетка 20 копеек 1957 года. Чеканки. Такая вот у нас. Также приложены фоточки будут в конце, что у нас вышло. Способ очень простой. Мы берем дольку лимона, отрезаем... И засовываем туда, собственно говоря, монетку. Поскольку у меня только лимона маленькая, я зажопился, то через 15 минут я переверну монетку. И держим так 15 минут, собственно говоря. Пройдет 15 минут, и вы увидите результат. Что же, дорогие друзья, прошло ровно 15 минут. Давайте выставим с вами монетку и посмотрим, что же с ней у нас произошло. Ну, Как мы видим, монетка стала чище. То есть вот такое она была раньше, такая она сейчас. Она действительно очистилась. И здесь она стала почище. Тоже заметен такой следок. Теперь я засуну в другую сторону монетки в лимон. И пусть она также простоит 15 минут. Ну и вот прошло 15 минут. И, собственно говоря, мы достаем вторую сторону. Как мы видим, она тоже очистилась. То есть, монетка у нас стала гораздо чище. Ну, вот такой был необычный способ. Можете попробовать подержать монету более долгое время, но не день, где-то час. Она у вас, может быть, станет лучше. Ну, я с вами не прощаюсь. Я говорю до новых встреч.